Народ, это термальные источники. Тут людей просто дуро. Просто. Я хочу снять вот эту пальму, которая каждые две минуты, 2 секунды, не знаю, меняет свой цвет. Это очень красиво, особенно на фоне Луны. Не знаю, по телефону возьму. Ну Пальма. Супер. Причем тут и одетые ходят, и с колясками ходят одетые, и раздетые босиком в купальниках бегают. В самом 39 градусов температура. Не сказала бы, что прям горячая. Так, по-моему, я вот с красного начинала. И тут еще фигурки везде детских мультиков. Сейчас я еще кота Леопольда сфотка. Детский городок вот здесь вот есть. Бассейны. А я не знаю, можно так ходить или нет. Надеюсь, что меня не поругаются.